Сейчас немножко теории, совсем чуть-чуть. Вот эта фраза наминается больше всех в области э -э, менеджмента построенного ценностями. Когда обычные люди, коллеги, когда обычные люди, объединенные ценности достигают великих результатов за счет развития себя и организации. Казалось бы, ну просто обычные люди. Мы с вами обычные люди. Но мы можем с вами достигнуть великих результатов. Великие компании состоят из обычных людей. И мы ничем не отличаемся ни от Google, ни от Tesla, ни от Facebook. Все в наших руках. Мы все это можем сделать. Что такое управление в компании, основанное на ценностях? Это процесс принятия решений, который основывается на выбранных ценностях, даже если они результат выздоровели. Вот это самая большая проблема. А, в одном из филиалов мы сказали, слушайте, ну нельзя взять один договор, положить его на стекло и переделать подпись. Ну, Он говорит, почему нельзя? Быстро. Просто. Просто нельзя. Да, быстрых результатов. А второе самое главное. Поднимите, пожалуйста, руку руководителя. Все руководители. Вот они. Посмотрите на вот них все. Именно от них зависит, что если они примут ценности.. И своим примером будут показывать о том, что это действительно для них важно, это будет работать. Однажды на одном совещании присутствуя... кстати, вовремя, клопнус. Да. Однажды на одном совещании в крупной компании. Э я присутствовал на заседании, где минус один от э генерального директора собрался своих руководителей. Они в раз ему высказали какие-то проблемы. Он, знаете, как Рустам подошел к столу. Стукнул по столу, я сказал. Я не хочу больше слышать ни о каких проблемах. Как вы думаете, что дальше будет на следующем совещании? Никто не приходил. По проблем нету Решили с Они просто остались. Но они, знаете, есть очень хорошая фраза. Не помню, кто мне сказал. По-моему, мы разговаривали, когда были в Питере, что-то такое, что есть понятие рыба под столом. Не, не, не ты мне говорил. Значит, где-то я был, вот, я так много везде бывал, что я уже забыл, где. Что такое рыба под столом? Кто-нибудь, знаете, пахнет протухшая рыба. Ну честно, поднимите руки. Все знают. Кто-нибудь хотел бы ощущать этот зал? ощущать. Кто бы хотел, поднимите руки. Нет. А кто бы не хотел, прекрасно. Так вот, решение нерешенное, оно называется рыба под столом. Мы берем нерешенную проблему и кладем ее под стол, делая ничто или нет. Не имя, нормально. На шестой начинается легкий взлет, Через какое-то время решаться невозможно, но проблема-то не решаем. Поэтому, если мы хотим сделать так, чтобы у нас проблемы не решались или ценности, Которые мы говорим, чтобы мы как своего став, мы повесили красиво на стены. Вот они, смотрите какие красивые ценности на линии. но они там и останутся. Это будет рыба под свободу. Есть только одно мерило общих поспитков. Это ценности. Либо ты поступаешь правильно, либо нет. Все очень просто. Сведением ценностей жизнь в компании становится изумительно простой. Все ясно. Как можно и как нельзя. Но существует примерно 3-4 группы в каждом коллективе. Первые пять процентов, если вы взяли что это весь коллектив компании, то есть маленькие дочки процентов. Это районные сторонники. Ценности? А, класс! Супер! Я хочу ценности. Давайте, давайте за них. Следующая страница, следующая группа, примерно 15-20%, это последователи. Они говорят, оп, сервис, ну да, интересно, давайте посмотрим, что это такое. Потом группа болота, большая, примерно 50%. И где-то 5-10% еще это явные противники, которые заявляют, ну что, еще одна блажка руководства. Оптимисты считают, что все будет быстро, неинтересно. Пессимисты, что это важно для боссов, а не для нас. Еще у меня э, с нескольких компаний прямо в десятки таких возражений. Знаете, попробовали, знания. Ну, это не для нас, мы тут уже столько лет работали, нам это не поможет. Пусть по еще, посмотрю на них. Но вот здесь не прокатит. Потому что сегодня мы сказали, что мы провели красную линию. И это очень важно. Следующий год. 365 дней, уже меньше, на самом деле, уже сегодня, там такой, ну, 16, 16 февраля. Это год который изменит корпоративную культуру компании. И я очень больше, что я имею отношение к этой трансформации. Потому что то, что делает Рустам, не делают многие большие-большие особи. Мне очень приятно с ним общаться, разговаривать, потому что я вижу, как человек инвестирует в команду, в людей. Мы много проводим времени в неформальном общении, особенно, когда идем куда-нибудь, мы ездим. И мы всегда говорим только об одном – как сделать компанию еще лучше. Нет, конечно, мы тоже будем выпивать, не идей. Но мы в целом обсуждаем о том, что можно еще придумать. А давай еще такую идею, а давай еще такую идею. Не было ни одного раз, когда устал сказал, ну, слушай, мне что-то устало, ты такие идеи ты уже достал. Давай еще и другую, успокойся. Давай будем успокойтесь, сейчас все. Нет, ну, давай, давай смотреть, давай еще, давай то, давай, давай, давай другое. А мы позвонили, но говорит, слушай, полетели во по владе, надо рассказать людям про ценности. Я говорю, полетели. Поехали в Питер, рассказывать людям про ценности. Поехали. Потому что человек живет тем, что ему хочется, чтобы люди вокруг него жили в корпоративной культуре и в среде, которая в Помните этот кадр? Да. Ваш шеф может читать? Да его таблетка красная. Это значит, что обратного пути нет. Поэтому выбор за вами, друзья. Спасибо. Давайте поаплодируем. Поэтому выбор за вами, друзья. Как вы хотите, так дальше идут. Смотрите. На самом деле, жизнь очень простая. Ты можешь либо быть садником, либо конем. И жизнь будет есть на тебе. Все зависит исключительно только от тебя. Ты можешь иногда быть и конем и сайтом одновременно, но все зависит от твоей позиции. Как тебе комфортно с этим. Ты можешь приспосабливаться к тяжелой нагрузке. Тебе может быть комфортно с тем, что происходит. Ты можешь говорить, да, на 9 недель, опять в понедельник работу. Да, ну что же мне делать? А можешь быть лидером изменений? Да, ты можешь просто взять и стать тем, кем ты хочешь. Без шуток, человек взял и захотел. Да, если много нового. но, но вот он лидер, он формирует изменения вокруг себя. То же самое может сделать каждый. Красная таблетка — это следующие 365 дней, которые позволят нам посмотреть, а как живет компания в которой ценности рулят, в которой происходят правильные вещи, и в ближайшее время вам представим о том, что будет происходить. А пока я сейчас это говорю, я хочу, чтобы на секунду стало ролика. Давайте сюда все а, Мы с Соли вовлечены в проект, который еще параллельно ценностям, но очень близкий. Это проект по сервису, про культуру сервиса. И я бы хотел, чтобы ты сделал объявление о том, что кто нам нужен и что будет происходить в следующую неделю. Коллеги, мы стартовали проект по на сервису, наш голос романа культура сервиса, который будет посвящен как раз-таки обучению и принятию культуры по отношению друг к другу, там, да, и внешнему клиенту, всех этих клиентоориентированных моделей поведения. Значит, нам нужны последователи, как вы поняли, базадоры. да, амбассадора, да. Поэтому сейчас там, в понедельник подумайте хорошенько, кто из вас хочет быть последователем культуры сервиса, которую мы будем посвящать, скажем так, все время этого года, следующего и так далее. Проект тоже не имеет окончания. Подумайте до понедельника, в понедельник мы проведем голосование, и будет уже понятно, какие у нас последователи по сервису появится, будут вместе с нами учиться этому всему, проводить обучение среди персонала вместе с нами и добиваться вот, там, да, вместе с нами в команде высоких результатов по сервису. Плюс мы будем снимать много учебных видеофильмов, посвященных сервису, У нам нужны а, актеры, поэтому тоже подумайте, кто хочет принять участие в кастинге, ну, тогда попробовать на себе ногу. сегодня, как оказалось, компания на линии, в принципе, компания, О, да ладно, да. Да, да, уже сегодня, в принципе, кастинг прошел, мы действительно уже ответили то сделали тогда, но пока даем вам возможность высказаться по вашей собственной инициативе об участии. Думайте, на понедельник, а в понедельник проведем, ну, там, стартуем голосование и отделимся. Спасибо. Спасибо. В понедельник в Видриксе появятся две кнопки. Первое, я хочу быть амбассадором сервиса. Второе, я хочу рекомендовать кого-то быть амбассадором сервиса. Вот эти две кнопки появятся. Актеры будут на фронтар, да? Отлично. Смотрите, друзья, эта бабочка не Однажды мне рассказали очень интересную историю про бабочку. А маленькая девочка, увидев как гусеница, превращается в бабочку, подумала а о том, что ей тяжело. И она решила ей помочь. Она постаралась ей как бы раздвинуть этот кокон. Бабочка получилась, но летать она не смогла. А сквозь погибла. Оказывается, для того, чтобы бабушка полетела, в самый нужный момент должен произойти усилие, болевое усилие расправления крыльев. И тогда крылья становятся другими. Если вы об этом не знали, если вы узнали, что иногда новое состояние, которое приходит к нам, оно приходит через усилие, через некую легкую боль от того, что я стал другим. И, наверное, это ощущение, знаете, я помню, утром летал с Владивостока, и с этого прибежал к пробежки. У него было счастливое лицо. Потому что каждый раз я уверен, что ты тоже неживительный человек. И, наверное, ты тоже испытываешь, что, может, посплю, может, пролезть, Бывает же что-нибудь? Редко. Ну, бывает. По крайней мере, мне спортсмены расскажут иногда, но когда ты вспоминаешь вот эти красные щеки после пробежки, когда ты вспоминаешь, что ты сделал то, что ты хотел, сразу появляется сила, и ты сразу идешь снова к пробежке. Поэтому трансформация — это путь. когда обратной дороги уже нет. Мы уже не свернем с этого, надеюсь. И если можно это продержаться, то это будет просто суть. Почему так важно? Мы с вашими с руководителями, у нас еще параллельный проект менеджмент. Мы учим ваших топов быть эффективными руководителями. Помните, последнее видео, которое мы смотрели, где изучили, показывают исследование, что 65% работников недовольны своим руководителем. Они несчастны. Поэтому нам очень хотелось, чтобы мы могли создать компанию, в которой руководители, сотрудники, счастливы своими руководителями. Спасибо большое за принятие участия в опросе. Мы в ближайшее время попрошу Марата, чтобы он сделал его доступным для всех. Опрос, а когда все сотрудники оценили своих руководителей. Мы были в восторге от полученных результатов. Они были гораздо интереснее, чем результаты наших руководителей. Наши сотрудники более счастливы, чем наши руководители. Но ничего, мы их будем учить, так что не переживайте за это, мы отвечаем. Цели. Конечно же, нам нужно ставить цели. Без цели мы не пройдем никуда, это наши действия по нашим целям. Ровно трансформация от того, что я хочу научиться, это было прекрасно. Мы не ожидали, трансформировать здесь. Завтра нам нужно будет всем примером, для каждого. Примером для того, чтобы показать, что ценности действительно важны. Что нас держит, это ограничивающие штампы убеждений. Их много. Мы пока даже к ним не приступаем. А, возможно, кто-то слышал на нашей практической сеть, но я вам расскажу очень одну простую сцену касательно ограничивающих штампов убеждений. Американские ученые и психологи, как всегда, к сожалению, у меня нет русских опытов и нет русских кейсов. Я теперь буду рассказывать о компании на видео вам много. Американские психологи сделали эксперимент касательно того, как распространяются ограничивающие убеждения и штампы. А, в одной клетке, представьте, что без переноса, вот этот первый стул, а он сразу два-три-четыре-пять-шесть обезьяна сидит. Не лежать, это тут для примера. Да. Рядом с вами поставили стул, и недалеко от вас повесили грозь банана. А это жестокий Миша и которые который видит, что если вдруг Егор захотел залезть на стул, пожалуйста, встань, ты же хотел есть. Полный он его начнет поливать из шланга ледяной водой. Ровно до тех пор, пока ему не надоест, он поймет, что ему некомфортно. И он идет и сядет на свой стул обратно. Так будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться попытки снять банан. После того, как Егора заменили, посадили в другую клетку, а на его место посадили в новую клетку. Поменяйте, пожалуйста. Миша, ты же жесткий, жестокий свет. Вот он, вот, да. Что захотел сделать новый член нашей команды? Залезть. А как вы думаете, что сказали они ему? Миша. Почему? Миша. Миша. Через какое-то время? Через какое время заменили всех остальных. Как вы думаете, бананы остались все? Почему? Миша Потому что в этой клетке бананы трогать Нельзя. Что? Каких бананов не затрогать на Я уверен, что у каждой всплыли моменты, потому что их очень много. Ты предложил, ты им делай. Меня это не похвалят, не умолит. Я еще белая ворона, что ли? Я могу таких сотни, потому что каждый раз, когда мы начинаем работать с компанией, первое, что всплывает на стратегических сессиях, ограничивающие штабы и убеждения. Это то, что нам мешает. Банки ВТБ, знаете, как мы стали бороться с этим? Мы выбрали топ-10 самых повторяющихся. Пример следующий. Ты предложил, ты делай. Там, э, это не мое дело. Я уже пробовал, и ты не пробуй. У меня не получилось. Мы взяли большими и расплели по всем кабинетам. И когда люди начинали общаться друг с другом, они вдруг начинали ржать, в прямом смысле слова. Я говорю, а вы смеетесь? Я говорю, ну понимаешь, я сейчас вот про то, вот как там написано, я так начинаю -то, с тобой разговаривать, что типа, это что меня не касается. И, например, там, Зайцев был самым лучшим способом продавить решения, а там директором э, этого блока «Манк Средний Бизнес» была Надея Ильич это бывший президент Банка Траст, помните, рекламу с Брюсом Виллисом? Вот. И она пользуется безусловным авторитетом, и умные люди, умные в кавычках, говорят так, это я сказал, быстро делай. Все остальные думают, что так нужно, а на самом деле человек свою проблему. И это тоже ограниченный штаб убеждений. Давайте подумаем, нам нужно будет в ближайшее время хорошенько профильтровать всю нашу работу и найти те самые ограниченные штабы убеждений, которые нам мешают. Потому что ждут нас всех выдающиеся результаты. Вы не поверите, но сервис... И ценности влияют на, на, на самые ключевые показатели деятельности компании. На все ключевые показатели. И вот мы когда встречались на прошлой неделе по сервису, мы просто, примерно там, 8 самых основных показателей зафиксировали. И будем мерить, как они будут меняться, если мы начнем менять корпоративную культуру. Просто из-за отношения у меня таких кейсов полно. Однажды тому китайскому императору, для того, чтобы победить, пришлось жить в свои корабли. Это значит, когда они приплыли и высадились в самочлег, его воины проснулись от того, что корабли загорелись. Саша, ты знаешь историю, понимаешь, я помню, да? Император, по-моему, семью или как его так звали. Это что значит? Это значит, что нет пути назад. И что им оставалось сделать? Только победить. Потому что уплыть назад было невозможно. Работа. В такой команде, где все создают ценность карты, уважая общий результат, понимая, что он состоит из индивидуальной оплаты, это наша мечта. Мы ее строим, ее строит устав. каждый из вас строит такую замечательную команду. Но, вполне возможно, что нас ждут на пути ошибки. Никто от этого не застрахован. Как сказал Верн я никогда никого не наказываю за ошибки. Я, наоборот, благодарю за ошибки, если они первый раз если они сделаны для того, чтобы что-то принести в компанию новое. Но я не прощаю повторные ошибки и не прощаю ошибки, которые были сделаны раньше. Поэтому надо учиться на ошибках, исвлекаясь из них Нам надо стараться быть дикими, потому что гибкость, как одна из наших главных ценностей, позволяет нам принимать новые интересные решения. Вообще успех – это доля верных решений. Помните, как я сегодня рассказывал про футбол? И пришел вовремя, это и есть сумма. Сумма попаданий в этот квадрат. Минус, сумма отставания и сумма опережения является успехом. Если количество точных попаданий больше, мы в плюсе. Если меньше, мы в минусе. Поможет нам в этом на все наши цены? И всего 13. Это не значит, что завтра у вас нужно будет перед головой знать, как вея. Что же мне делать, так когда я покажу цены нет. Мы вам поможем. У нас есть топ-5. Володя, когда сделали эти первые топ-5 ценностей, и мы начнем именно с них. Мы начнем постепенно, медленными шагами делать нашу работу. Знаете, самая большая скорость ⁇ это постоянство и медленность. Если мы сможем медленно, но постоянно двигаться в этом направлении, мы с вами очень далеко уйдем. Несмотря на то, что вокруг кризис, несмотря на то, что фундаментальные законы, вроде казалось бы, порядочности, ценности, добрых отношений подтверждаются листам, ничего страшного. В нашей компании мы придерживаемся этих правил. Ценности, на самом деле, они как магниты. Мальчики, которые ходили еще когда-то на когда труды, помнят, да, что если ты обрабатываешь рашкию, железную заготовку, то появляется стружки. Представьте, что если стружки металлические выложить на лист, и, например, попытаться из них пинцетов забрать какое-то слово. Эта система неустойчивая, потому что если вдруг вы пошевелите этот лист, они рассыпятся. Но если мы поднесем магнит, они порядочились. Да, возможно, они быстро притянутся, как на этой фотографии. Но наша цель сделать так, чтобы ценности стали тем самым магнитным, чтобы система была устойчивой. Именно в этом ее главная задача. Наша формула, вернее, это моя формула, я 2C, 2P. Customer и то есть клиенты и коллеги, honors и noters. Итак, фундамент системы управления, основанной на ценностях, это вы. Сотрудник. У вас есть пять основных взаимодействий. Первое взаимодействие я. Сам с собой. Как ценности взаимодействуют со мной? Второе, как я использую ценности для взаимодействия с коллегами. Как я использую ценности для взаимодействия с клиентами, с акционерами и с другими сторонами. Везде есть ценности. И везде на самом деле все просто. Ценности определяют, как нужно делать. Поэтому я считаю, что это мой год. Это моя компания, это моя семья. И я очень рад тому, что мы вместе делаем с вами проект ценности. Ура!